Здравствуйте, продолжаем рубрику «Точка опоры». Чем больше у человека точек опоры, тем более уверенно он себя чувствует в, каждой, в любой ситуации в жизни. А жизнь многогранна, и каждая грань может стать точкой проблемы и точкой опоры. Об этом я уже говорил. И мы вот продолжаем и продолжаем создавать такую сферу из граней, точек опоры сфера точек опоры и вот сочетание такое сфера точек опоры действительно в этом есть большой смысл чем больше ты имеешь таких точек опоры тем ты спокоен тем ты более уверен и более успешен сегодня я хочу вам предложить тему для которой которая является очень важной для многих, для многих да, является важной точкой опоры. Это тема астрология. И сейчас, когда есть определенная неопределенность во многих жизненных вопросах, и этой неопределенности становится все больше и больше, астрологи выходят на передовые позиции и становятся востребованы. Многие не имея своей точки опоры или точек опоры, достаточных для того, чтобы чувствовать себя уверенно, обращаются к другим людям. И те им могут по своей уже специализации, могут предложить ту или иную точку опоры. И в частности, астрологи предлагают свою точку опоры. Что можно сказать об этом? Астрология, вообще, это, конечно, глубокая наука. Я это по-другому не назову, это действительно наука. Но наука с теми еще взглядами и подходами, которые были заложены в средние века, еще дальше, из глубины веков. Хотя время меняется, и многое уже меняется. А зачастую в этом направлении, в этой сфере изменений не так много. Но, скажем, какие могут быть изменения? Звезды, планеты, все время на одних и тех же положениях, орбитах и так далее. Ничего особо не меняется в звездном пространстве. Нет, друзья, но меняется человек, меняется его восприятие. Вот, раньше была такая поговорка – Звезды влияют на дураков, а умным они советуют. Ну, я бы сказал помягче. Звезды влияют на умных, а мудрым они советуют. То есть нельзя полностью доверяться никакой науке, никакому воззрению, ни каким-то отдельным точкам опоры. Эта точка опоры, да, важна. И ей можно воспользоваться, но только в некоторых случаях, так и с астрологией. Здесь можно э, пользоваться услугами астрологов, но прислушиваться, что-то э, примерять к себе. Но главное, главное, я считаю, все-таки это твоя э, позиция, твое, э, твои действия, твое, твоя осознанность, твое состояние любви. То есть, точки опоры более высокого порядка, общечеловеческие ценности и так далее. Вот это уже и это действительно очень серьезные точки опоры. Но астрология еще раз говорю, это древняя наука, сейчас она наука не считается, но и зря. Там действительно много чего можно найти интересного. И в частности я предлагаю вам к астрологии подойти по-современному ведь я считаю, что очень важным является качеством человека это стремление к постоянному развитию развитию своих ресурсов своих каких-то заложенных с рождения еще дальше, из глубины космоса откуда он пришел, ресурсов вот это все нужно развивать и развивать и, а вот астрологи зачастую человека воспринимают э, схематично и, например, э, строят натальную карту по его рождению и дальше всю жизнь, всю жизнь э, сверяют вот с, этой, с этим моментом, с моментом его рождения и опираются на это, и предсказывают это, и говорят ему о каких-то качествах, которые нужно, вот это надо, вот это ты имеешь, а вот это ты не имеешь, и, и, так, и этому он закономерно, я считаю, что нужно подойти несколько по-другому. Если уж человек развивается, то его развитие должно во всех направлениях. И его точка опоры астрологии, астрологическая точка опоры, тоже должна развиваться. И я считаю, что человеку нужно пройти весь зодиакальный круг. Как говорят астрологи, все дома пройти. То есть и в каждом зодиакальном его э, э, знаки зодиака, увидеть свои ресурсы, раскрыть их, увидеть какие-то свои нерешенные задачи, решить их и переходить в следующий э, э, зодиакальный знак. И так пройти все знаки зодиака. Вот это развитие. И не, при, не привязывать себя к, к одному какому-то знаку, когда ты родился, это было когда-то, но ты же после этого жил во многих других зодиакальных э, знаках зодиака. Так вот, и нужно это все на себя примерить, все это прожить, все это развить. И когда ты пройдешь один раз, второй э, раз вот этот зодиакальный круг, Третий и так далее, ты отшлифуешь себя, ты раскроешь себя, ты будешь супер гармоничная личность, потому что все положительные качества каждого зодиака, ты сможешь в себя, в каждого знака ты можешь внутрь себя ввести, раскрыть, освоить, применить. И все то, что отрицательного есть в этом знаке зодиака, ты можешь это убрать в себе и уже не подчиняться этому. Вот это настоящее развитие, вот это полноценное развитие, вот это тогда будет работать формула «умным звезды, «умными звезды управляют, а мудрым они советуют, давайте жить по этой формуле. И тогда вот эта вот точка опора, астрология, станет действительно реальной точкой опоры в любой ситуации, в любом месяце, в любом году.